И освежающими. Сказки сказками, Ляшки-Мосяськами. Здравствуйте, уважаемые. Ну что ж, не будем создавать лишние интриги. Я думаю, и так всем из названия понятно, что сегодняшний одиночный обзор. Один человек, одна бутылка будет посвящен ликеру Винтер Сафари. Перед тем, как мы поговорим об этой бутылочке, я хочу попросить вас настоятельно рекомендовать поставить лайк этому видео, подписаться на канал, поделиться этим видео в своих соцсетях и, естественно, нажимайте на колокольчик, чтобы приходили уведомления о новых видео. Они будут выходить гораздо более регулярно, чем вы об этом можете себе представить. Ну что ж, теперь, когда основные вступительные слова сказаны, стоит уже обратиться, собственно, к самой бутылочке. Бутылка овальной формы лежит в руке неоднозначно, охлажденная, легко выскальзывает, но сухая, теплая, держится довольно-таки комфортно даже в моей маленькой ладошке, самое но. Для боя подходит далеко не лучшим образом. Как я уже сказал, охлажденная будет скользить из-за своей вот этой овальной формы, отсутствия каких бы рифленостей И вот эта вот часть горлышка, да, вытянутая недостаточно. Даже в моей маленькой ладошке это неудобно держать. Как вы видите, как вы видите, я не вру. Ну что ж, что такое? Смотрим на свет. Жидкость. Действительно видно, что она сладкая, что это ликер, она тягучая, даже после охлаждения. Смотрим, вскрытие легко. Если кто не помнит, то в том пилотном выпуске одинокого обзора на воднику Граф Лидов я тестировал пробоньку, и пробонька дала нам положительный результат. Потому что у пробоньки на самой... Ну, в общем, посмотрите, это здесь... Вот в чем его минус. Национальные конструкции проливается, проливается. Что ж, обратимся к информации на бутылочке. Винтер-сафари ликер сладкий. Ликер обладает приятным вкусом мяты и освежающими освежающ, э -э -э. лодками ментола в сочетании с дерзкой крепостью напитка. Состав: вода. Питьевая, исправленная с перст, этиловый, вектифированный, из пищевого сетерия, люкс, глюкоза, фруктозный сироп, ароматизатор мята, ароматный сироп мяты, перечный, ментол, пищевая ценность на 100 грамм литров, 30 грамм углеводов, энергетическая ценность 1400 килоджоулей на 100 миллилитров, а 350 килокалорий. Итак, дальше стандартная информация, кому что противопоказано, но это не про нас с вами, но и так все в курсе. Информация о составе продублирована на английском языке. За это сразу лайк, сразу лайк. Изготовитель АО «Череповецкий ЛВЗ». Адрес Вологодская область, город Череповец, улица Максима Горького, 13. Телефон указан, сайт есть. Объем 0,5, крепость 40 Сахар 30 на 100 грамм, довольно-таки много, скажу вам я сразу. Скажу я вам сразу, потому что такие сладкие напитки стоит либо разбавлять, либо запивать, либо быть уверенным в себе мужчиной, что тебе с утра не будет, а такого количества сахара будет головная боль однозначно. Ну что ж, дата розлива 21.06.21 21. сейчас на календаре август довольно свежий напиток что братья самое время написать в комментариях что правильно что вроде начинается колокольчик аромат присутствует ароматы мяты и ментола чувствуется это сочетание даже через пробоньку то что накапали для теста вернем назад тягучий тягучий сладенький напиточек первое впечатление, без комментариев Пока только запах действительно приятный Я Так же, как и в пилотном выпуске Вотенький граф лидов в том обзорище Получить какую-то информацию с сайта И в данный момент... Информация нам говорит о том, что сайт довольно-таки интересный и вполне себе неоднозначный. Во-первых, заглавная страница нам сразу уже говорит о том, что завод работает с 1897 года, а это значит, что нестыковочка попадает уже дальше. На этой же заглавной сука страницы написано: работаем. Сто двадцать один год Сука, где три года? Банальная математика 18 две тысячи восемнадцатый Вот здесь 121 год Либо указывайте Что на год, на время войны Или чего-то вы закрывались Три года не работали Либо уберите эту нестыковку Делайте красивый, грамотный, четкий сайт Мы внимательный зритель, как и вы также указано, что в составе сотрудников 198 человек. И Это уже немножечко дает мысль задуматься. Всего лишь 190 человек, 198 человек да, на алкогольном предприятии, здоровенном заводе, которое производит более миллиона единиц продукции в год. 198. Однако, идя далее по сайту, где очень подробно с картинками, с фотографиями э, расписано, что все этапы производства, э, вся информация дана, это становится более понятным. Производство автоматизировано, и поэтому вполне возможно, что здесь они не врут, но все равно маловато будет. Также стоит отметить, что внимательный зритель увидит в слове единиц да, более миллиона единиц. Две буквы И после N. Ну а доказательства где? Принять твои слова, наверное? Ну грамотные черти, блять. Вы помимо того, что принимаете в их сайт э, после изготовления, ну вы хотя бы внимательнее будете. Ну, чё? Почему я это вижу? Вы и нет, ребятушки. Дальше идет очень самый интересный раздел. И далее в разделе «Продукция» указано не очень очень даже не широкая их линейка. Всего лишь 6 видов. Натуре! Водонька, хреновуха, ликер, джин, настойка и бальзам. Что очень важно здесь отметить, то что они утверждают, что работают в 15 регионах, Но в нашем, моем регионе Бенинградской области далеко не весь ассортимент из перечисленного на сайте можно найти в обычных ритейлерах. На ёбчики, блядь! На ёбчики! Очень интересные названия. Итак, обратимся к шпаргалке. Водонька по талонам. Водонька череповчанка ладная. Водонька маловодочина. Мало Маловодчина, интересные названия у каждой воденьки, и еще далее что-то присутствует. Два вида хреновухи. Настойки. Настойки. Стандартный набор, даже такой зауженный из э, э, обычных всего лишь мед, кедр, клюква, брусника. Естественно, ликер, к сожалению, единственный, это именно этот, черт убери, нальем его под это дело. Винтер сафари. Джины с интересными названиями. Джины с интересными названиями. «Рэдбокс» и Captain Флинт». Стоит поискать. Возможно, тоже ролику место будет быть. И «Бальзам» «Соборная горка». Звучит круто. А то. Так как все названия интересные, стоит углубиться. Может, плохо вижу, просто плохо ищу. В каком-нибудь... Красное, белое, возможно, что-то, еще какие-то такие, может, что, какие-то еще сети, там, русалыш, мусалыш, что-то найдется, обязательно ждите в ближайшем будущем, по осени будет большой обзор на сразу несколько бальзамов, а теперь поговорим о тех, кто будет на вторых ролях, на вторых ролях в нашем шоу, нашей дегустационной, Части. Из интернета я узнал, и здесь мы сейчас узнаем правда это или нет, что лучшая одна из лучших закусок под сладкие крепкие ликеры это сухофрукты. У меня имеются финики из Ирана. Попробуем. Ну, бахнем по стаканчику. Сладенькое со сладеньким Имеет место будет И перед тем как Приступить ко второму Виду закусок Я думаю стоит сказать о том что Сам концепт данного напитка Это Есть Аналог Финской Финского ликера Минту если кто не пробовал, если кто не бывал в Финляндии, не пил его в России, не знает, что это такое, я настоятельно рекомендую. По факту, менту это более самогон, что-то такое, напоминает. Он, это 50-градусный напиток, также ментоловый, немного эвкалиптом даже присутствует, также мята, там 50 градусов. Они пьются так же легко, наверное, как... Вот чуть-чуть подразбавить вот это вот до 35 также легко заходит. А это как бы копия российская. Минту стоит ну, примерно полторы тысячи рублей сейчас в переводе на рубли. И она божественна. Она имеет эффект самогона. Вкус приятнейший, мягчайший, нежнейший. Такой же легкий, ароматный расслабон наступает с этой жижи. Если знать, кто такая минта.. Ну, можно сразу сказать, это нет. Это не заходит. Если ты не знаешь, чем сравнивать, а просто видишь, что это ликер за 350 рублей из России, то ожидания твои вполне могут и оправдаться, потому что он легкий, ароматный. С утра будет видно. Пей. Дамы и господа, попробуем на контрасте. Смотрите. Адскиотка острая аджика. Вот сладенький ликерчик, 40 градусов. Типоньк на кусочек кореечки. Неплохое сочетание. Да. Острое убивает излишнюю сладость. Это довольно-таки неплохо, хорошо. Это вот.. Да. Заебись. Четко. Напиток приятный. И здесь вот нужно разделять. Знаешь ли ты минту? И что ты ждешь? От дешевой. От дешевой копии. Это дешевая копия, да? В 3-4 раза дешевле, может даже в 5 там. В принципе, хочешь подержать одежного производителя не в курсе, как, может быть это как тестовый вариант зайдет. Тестовый вариант перед действительно стоящим поэлом Минтут. Это хорошо. На самом деле, спирт, люкс, это тоже очень хорошо. Негрёбанное экстра. Сиропы, ароматизаторы, все хорошо. Естественно. Ну а теперь давайте попробуем в виде коктейля. Одно я выяснил однозначно точно и на своем жизненном опыте и на записях из интернета, на всей этой информации, что сладкие напитки, сладкие ликеры никогда, ликеры, бальзамы, вот это вот все, сладкий алкоголь, если это не прям вот очень дико контрастный коктейль, не стоит смешивать с цитрусовыми, поэтому Полтишочек полуминты и сок вишневый, красное-белое, так сказать, сделаем у нас на дегустации. Примерно один к 1, 25, что-то в этом районе. Просто, просто пробуем. Пробивается минток при любом раскладе. Кстати, неплохо. С вишневым соком, блин. Лизына круто друг друга дополняют Вишни Ты дополняешь меня И ментол И вот это вот их общая сладость после вот этого Легкого острого ожога от а, Джики Смягчает, смягчает, делает хорошо Пора подытожить oh, you touch my -la -la. Легкий, не жесточайший контраст вкусов Ароматов это именно то, что нужно. Всегда работайте над этим небольшим контрастом. Под сладкое берите слегка горькое, под горькое слегка сладкое, под кислое, э, приторное и вот этим вот играйтесь. Нельзя закусывать э, и без того сладкий напиток или без того острый чем-то э, без того э, слишком ароматом Они должны дополнять, дополнять друг друга. Как, собственно получилось у нас здесь сладкий сок сладкий винтер сафари но сок и винтер сафари мята и вишня это ароматы эти ароматы сошлись идеальная пара красное белое черт побери череповецкий ликер водочный завод производит напиток винтер сафари единственный ликер из их Широкого ассортимента, который у них представлен, имеет место быть. Но только лишь в том случае, если ты не фанат финского ликера, самогона, водки, я не знаю, как это правильно, минты. Выпей минты, выпей Винтер Сафари и ты сразу поймешь, что есть, что. А если ты просишь, хочешь просто за недорого и вкусно за 350 рублей выпить ароматного. Зелье к тебе сюда. Ну да, ну да. Вот я как раз об этом. По итогу, так или иначе, решать тебе с миском или с огурчиком, с фиником или с вишневым соком. Главное, подписывайся. Ставьте лайки, шишите яйки. Делись этим видео. И помни, я это все делаю для тебя, мой дорогой подписчик, зритель. Ну а теперь... Пока. В ассортименте из ассортимента в ассортименте и ассортиментом ассортиментует